Всем привет! В этом видео покажем вам мастер-класс по пошиву классных варежек. Рукавички будем шить по бесплатной выкройке от Mary Make, ссылочку оставлю в описании под видео. Такие рукавицы можно сделать из меха, а также из футера или из замши. Я буду шить из нашего меха кролика, он очень нежный, мягкий и очень приятный тактильно. Выкройка подойдет для руки среднего размера и нам достаточно будет отрезать 30 на 60 сантиметров. Также нам понадобится небольшой кусочек кашкарсе, где-то шириной 14 сантиметров. Надо будет выкроить две детали и отрез 30 на 60 сантиметров кулирки. Кулирка нам нужна будет на подкладку, вместо нее можно будет также использовать футер двухнитку или любой другой легкий материал. Я шью рукавицы из серо меха, но у нас в наличии также есть и шоколадный оттенок, который идеально подойдет для рукавичек мишек Тэйди есть еще черный и белый. они тоже превосходно будут смотреться. Приступаем к раскрою. На изнаночную сторону меха накладываем детальку внешней части рукавиц, аккуратно скалываем ее с тканью и вырезаем. Обратите внимание, выкройку кладем по направлению нити и основы. Возле пальчиков разрез делаем до контрольной метки. Да, пальчики у нас должны вот так гулять, не забывайте дорезать. И теперь мы ставим контрольные метки, по которым будем ориентироваться при складывании деталей. Вот, одна деталь у нас уже готова. Теперь нам надо выкроить еще для второй руки. Для этого мы переворачиваем выкройку и опять ее прикалываем и вырезаем. Отмечаем контрольные точки. Детали верха готовы, переходим к внутренней части из кулирки. Подкладка в этих рукавицах у нас совершенно не видна, поэтому цвет кулирки вы можете выбирать любой. Выкраиваем на ткани в два сложения, чтобы у нас сразу получилось две детали. Выкройка лежит по долевой нити. Переносим на ткань все контрольные точки, благодаря которым впоследствии можно будет легко и быстро сложить детали между собой. В этой выкройке дается два варианта манжет. Мы используем манжету для кашкорсе. Накладываем эту деталь выкройки на кашкорсе и вырезаем. У нас получается две детали. Что у нас должно получиться? Две детали рукавиц из основного материала, две детали из подкладочного материала и две детали манжет из кашкорсе. На этом этапе рекомендуем на деталях прописать правую и левую руку, чтобы потом не запутаться. Смотрите, если пальчик смотрит вниз, значит это правая рука. Подписываем ее правая рука. Если пальчик смотрит вверх, то это левая рука. Точно так же подписываем и на деталях внутренней части. Собираем сейчас манжеты. Прокладываем прямую строчку на швейной машинке, на ширину лапки. Затем разутюживаем шов в две стороны. И два нижних среза складываем друг к другу, смотрите, вот таким образом. Потом выворачиваем на лицевую сторону, и наши манжеты готовы. Пока оставляем их в сторонке и переходим к подкладочной части. Сначала определяем на этой детали, где у нас лицо и изнанка. Это не очень критично, но по-правильному будет хорошо, если будет так. Соответственно, лицевая сторона у нас должна быть внутри. Мы сейчас складываем эту деталь пополам. Смотрите внимательно. То есть верхушка рукавицы должна быть к верхушке рукавицы, а пальчик к пальчику. Вот с пальчиками смотрите, как должно быть. Один пальчик у нас опущен вниз, другой поднят кверху. У нас есть контрольная точка, и их нужно совместить. Смотрите, что мы делаем. Вот таким именно образом мы складываем детальку. Сейчас надо будет нам зафиксировать это все булавками, а потом еще проложить строчку. В первую очередь лучше сколоть вот такие сложные немножко моменты, там где у нас отмечены контрольные точки, затем концы и верхушки. После скалывания всех мест, рекомендуем все уже не садиться сразу за машинку, а сметать вот этот участок, потому что он довольно сложный. Здесь нужно немножко растянуть ткань. Я сметала с двух сторон пальчика, чтобы уже наверняка было все аккуратно и четко. Сейчас прокладываем строчку и начинаем с вершины, потом идем по пальчику и так до самого низа. Проходя по вершине рукавицы, можно отступить от края примерно полтора или два сантиметра, а подходя к пальчику, немного сократить уже эту ширину. Примерно оставить 5 мм, чтобы потом у вас пальчик очень комфортно чувствовал себя внутри. Я сначала по вершине отступала на 1 см, но, примерив, мне показалось, что она получила широкой. Соответственно, я немножко переделала верхушку, но пальчик не трогала. В пальчике самое то. Приступаем к соединению основной детали из меха. Я сейчас буду сшивать эти детали ручным стежком, так как здесь есть довольно сложные моменты. Будем аккуратно делать это сами руками. Складываю деталь так же, как и подкладочную. То есть вверх к верху, пальчик к пальчику. Здесь мех получается довольно плотным, он короткий и упругий, поэтому нам надо здесь аккуратненько все сколоть, а потом еще заправить мех внутрь. Рекомендую использовать частое скалывание, не жалеть булавочки. Тогда будет проще. Вот так вот острым концом булавочки вы можете легко заправить мех внутрь, потом прижав пальчиками сколоть его. Сейчас я беру обычную иголку и двойную нить и делаю вот такой стежок. Так, И сейчас надо попасть в петельку и затянуть. Параллельно можно помогать себе иголочкой весь мех, который вылез, заталкивать обратно внутрь. Наши ручные стежки рекомендую прокладывать примерно на 5 мм от края. Так как выкройка этих варежек создана на небольшую руку, а мех наш довольно-таки плотный, рекомендуем придерживаться именно таких параметров, чтобы впоследствии ваша варежка хорошо села на вашу ладонь. Особое внимание уделяйте вот этому участку переходу к пальчику. Здесь можно даже несколько раз пройти стежком по одному и тому же месту. Данный процесс очень медитативный, так что расслабьтесь и просто делайте. Вам нужно сшить так две варежки. У меня они уже готовы. Сейчас собираем верхнюю деталь с манжетой. Смотрите, как мы делаем. Лицевую часть манжеты складывайте с лицевой стороной варежки швами друг к дружке. То есть получается, что верхние срезы они у вас скалываются между собой, а вот этот вот внутренний краешек вы просто заталкиваете внутрь варежки, его мы потом будем соединять с внутренней частью. Аккуратненько скалываете по верхнему срезу кашкарсы и мех, вот так вот по всей окружности. Мех желательно заталкивать внутрь, но если не получается, то не страшно. Прокладываем строчку со стороны кашкарсе на один сантиметр мм от края и потом срезаем оставшийся мех, который вылез. То же самое проделываем и со второй варежкой. Смотрите, сейчас мы вытягиваем из варежки второй конец кашкарсе. Ко второму концу мы должны пришить уже подкладочную часть. Для этого мы ее вот так наполовину выворачиваем. То есть нам надо соединить лицо кашкарсе с лицом внутренней части и опять же по шву. Соединяем лицевую сторону кашкарсе с лицевой стороной кулерки и вот так вот скалываем его по периметру, а потом прокладываем строчку на ширину лапки. Здесь мы не доходим до конца, делаем закрепки и оставляем небольшой участок для выворачивания. Через это отверстие выворачиваем сначала внутреннюю деталь, а затем меховую большую внешнюю деталь. Аккуратно это все расправляем. У нас получилась вот такая конструкция. Проверьте себя, правильно ли вы соединили правую детальку внутренней части к правой детальке внешней части. Пальчики должны у вас быть на одной стороне. И теперь нам нужно закрыть вот этот участок обычным ручным стежком. Вот и настал этот радостный момент, когда мы можем примерить варежку, сейчас нам нужно затолкнуть подкладочную часть внутрь, мы аккуратненько делаем это пальчиками, потом помогаем себе ладонью. На том моменте, когда мы первый раз выворачивали нашу варежку, э, рекомендуем все же не выворачивать участок с пальчиком, потому что вот именно сейчас, на этом моменте, будет намного удобнее просунуть пальчик внутренней части во внешнюю. Ну что, наша варежка практически готова, но здесь не хватает одного момента. Рекомендую чем-то остреньким, можно иголочкой, а можно, вот как я, распарывателем, повынимать сейчас из швов мех. Аккуратно повынимайте все ворсинки, чтобы потом вот этот шовчик совершенно был невидим. Наши рукавички получились очень удобными, мягенькими и теплыми Идеально будет для прогулок в холодное время года Будем рады, если данный мастер-класс вдохновит вас на пошив таких же варежек Если вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал И пишите в комментариях, какие варежки вы будете шить, и из чего Возможно, мы сможем вам посоветовать какие-то другие материалы